Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Дева. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в вашем ближайшем будущем на период прохождения Венеры по знаку Зодиака Овен. Интересна эта Венера тем, что она начинает свой астрологический год вместе с солнышком, делает закладку этого нового года и даст старт многим делам. Для вас Овен связан с домом чужих денег, секса, опасных ситуаций. Здесь может наблюдаться очень большая активность, излишняя чувствительность и страстность. Также это указание на то, что возможное получение кредитов, то есть неожиданных денег у своих партнеров. И есть предостережение не тратить их импульсивно. И плюс в том, что вы можете их получить достаточно быстро. Если вдруг по здоровью были какие-то проблемы, то здесь, вероятно, достаточно быстро исцелением Пойдете на выздоровление. Так, самыми активными для вас сферами будут пятый дом. Но здесь уже давно у вас проходят перемены, связанные с любовью. Затем шестой работа. По работе здесь форс-мажоры могут наблюдаться. Я чуть позже скажу, в частности, кого это может коснуться. Так, потом дом партнерства. До конца месяца здесь какие-то неясные ситуации, манипуляции со стороны партнеров. То есть, когда их решения для вас не ясны, когда вас могут держать долгое время в неведении или не давать какие-то конкретные ответы на вопросы. Также дом чужих денег, сфера связанная с дальними поездками, путешествиями, высшим образованием и философией. Ну и, конечно же, очень активно будет, в принципе, ваша сфера, связанная с карьерой. Ну, давайте посмотрим на начало периода. Здесь идет точный аспект от Марса к Сатурну. И находясь в шестом доме, то есть между шестым работой и карьерой, здесь у вас идет очень хороший сильный тригон, это говорит о том, что работа будет, чем заняться у вас будет, и ну, ваши позиции будут достаточно сильны. Минус только лишь в партнерах, в том, что не до конца будет все ясно и понятно. Но вас здорово поддержит Венера, которая будет практически весь период находиться в соединении с Солнцем. И будет помогать вам в получении необходимой суммы денег, даже если иногда вы будете очень сильно в этом сомневаться. Обратите внимание на 28 марта. Ну, в принципе что будет здесь будут полнолуние знаки зодиака весы особо сильно оно вас как бы задеть не должно единственное что здесь возможно какие-то неожиданные материальные траты избегайте импульсивных импульсивных материальных затрат 20 27 28 числа 29 30 постарайтесь не принимать важных решений поскольку партнеры они могут ну, или, или может быть в чем-то обман, или они сами будут не, не до конца уверены в том, что они вам обещают. Но как-то не надейтесь на то, что ваши договоренности, они такими будут, как вы договаривались на, в этом периоде. то есть Для подписания договоров лучше всего выберите уже период после 4 апреля, если это возможно, если это того ждет. После 4 апреля Меркурий переместится в Овен. И, вы знаете, вам легче будет решать, легче будет принимать решения относительно чужих ресурсов. То есть здесь уже будет четкая ясность, четкое понимание, как двигаться дальше, что делать, что решать. И, в общем-то, обмануть вас на этом периоде будет достаточно сложно. Есть, начиная с 4 апреля. Что еще интересного? Да, обратите внимание вот на этот аспект от Урана к Сатурну. Здесь что может быть для тех, кто рожден вперед с 28 августа по 7 сентября? Возможно какие-то дни не... <свят> неожиданности, но эти неожиданности они, скорее всего, могут иметь приятный характер. Может быть ситуация, которая обернется для вас успехом. Ваши риски могут иметь приятное продолжение. Приятные неожиданности связанные с делами и партнерами издалека. Теперь обратите внимание на 12 апреля. Состоится новолуние. Новолуние будет опять же в вашем доме опасных ситуаций единственный здесь момент вот видите здесь идет квадрат от всей связки планет венера луна солнце идет квадрат к плутону а плутон у вас находится в зоне любовных взаимоотношений знаете вот как будто бы ну, вот 10, 11, 12, 13 апреля не совсем будут благоприятны для каких-либо интимных встреч. То есть встречи могут принести разочарование или неприятности. Но ну, более подробно мы сейчас посмотрим на тару, что вам подскажут. Итак, для окружающих вы будете идти по тройке кубков, человек которому легко, просто человек праздник, легко договаривается, легко решает вопросы, легко идет на компромиссы. Такое впечатление, что и не слишком-то вы будете заинтересованы вообще в работе, а больше будете заинтересованы в каких-то делах, связанных с отдыхом и с развлечениями. Ну, давайте посмотрим, что вас ждет в финансовой сфере. Здесь семерка Пентаклей, здесь ожидания. Такое впечатление, что вы уже вложили с какую-то работу, сделали, и теперь просто ожидаете получения своих законных денежек, тех, на которых вы рассчитываете. Причем здесь есть указание на то, что можете получить чуть-чуть меньше, чем рассчитываете. Давайте посмотрим, что вас ожидают в сфере работы. Здесь, конечно, идут трансформации, перемены по смерти. Но давайте посмотрим, какие. Здесь идет ситуация 6, 5, 6, по шестерке пентаклей. Здесь вы можете получить помощь, на которую вы рассчитываете. Здесь идет перемена в финансах. Здесь, знаете, идет указание на получение. Некая сумма, которая была какое-то время заморожена. То есть вы ее ждали, ждали, когда наконец вы ее получите. Ну и наконец-то вы ее получите. Что же касается дел в карьере, здесь по двойке жезлов. Возможен выбор, возможно еще какие-то другие источники дохода, либо выбор сферы деятельности, сферы направления. То есть кто-то может поменять. Сферу своей деятельности Или добавить еще одну По тройке пентаклей здесь идет серьезная договоренность Еще с кем-то, с очень важным партнером <coughs> С человеком, который, которым вы можете подписать выгодное соглашение Что касается ситуации в доме, в семье По пятерке мечей ну Какая-то не очень благоприятная ситуация Здесь споры Здесь как-то все очень неровно <coughs> Конфликтность есть определенная Поэтому Постарайтесь больше уделять внимание своим близким. Да, здесь есть переживания по тройке мечей, переживания за кого-то из своих близких. Может быть даже из-за своего положения, в котором вы окажетесь. И непонимание, куда дальше идти и двигаться. Что касается ситуации, связанной с любовью. Что касается любовных взаимоотношений, здесь карта Луна. Вы знаете, она часто указывает на что-то неясное, непонятное. Или с вами так будут вести себя ваши любимые, или вы так будете вести себя с ними. Еще эта карта может указывать на зачатие. Ну давайте уточним. Ну, вообще, по этой карте обычно не строятся какие-то серьезные планы. Это даже больше подходит, знаете, для реализации каких-то своих хобби, увлечений, для чего-то не очень серьезного. Тем более, по рыцарю Жезлов здесь идет страсть, здесь идет влечение возможные поездки Но скорее всего они могут носить тайный характер то есть Пока чего-то серьезного я не вижу Ну и давайте посмотрим Главную, основную цель На данный период Здесь у вас показан суд, здесь возрождение Вы возрождаетесь из пепла То есть вы становитесь новым человеком Вас ждут новые какие-то начинания Новые дела Новые возможности И помощь вам здесь будет некий король Пентакли Ну вы сами Пентакливые ну или здесь есть ситуация, ну здесь есть указание на то, что вы, ваши дела идут к обретению твердой почвы под ногами. А еще это очень благоприятное сотрудничество может быть с таким королем, у которого есть деньги, есть ресурсы, есть возможности. Также он может относиться к земной стихии козерог, телец или дева. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Ставьте свои лайки, комментарии и до встречи в следующих периодах.